Без него женщине тоскливо. Три буквы посередине «У». <свес> <свес> что правда, что правда. Муж! Путы, <свес> ты, блин! Точно! <свес> так.